Освящается заяние всей благодатью Пресвятаго Духа, акропин Бадисия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Освящается заяние всей благодатью пресвятого Духа, акропин Бадисия Священное, во имя Отца и Сына. И Освящается извояние все благодатью, Святого Духа, окропление воды все священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.